Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги! У нас пациент, которому поставили диагноз рассеянный склероз, и мы сегодня проводим первый сеанс. Мы сделали диагностическую карту, провели пульсовую диагностику, поняли, как мы будем первый курс наших сеансов проводить, используя какие-то треугольники, и сегодня мы начнем с суджок терапии. Суджок-терапия – это еще целый сеанс к пиявкам. Потому что, когда острое состояние у человека, то одной терапевтической процедуры, как пиявок, бывает маловато. Поэтому, когда я буду проводить манипуляции, Геннадий просто будет мне говорить, где ему больно, где не больно. Mm -hmm. Хорошо? Да, yeah, хорошо. Итак, значит, вот перед нами две кисти. Поскольку перед нами молодой человек, то, соответственно, энергия его основная, входящая в его тело, идет с левой руки, с правой она выходит. Поэтому начинаем мы с янской стороны левой руки. Поскольку у нас сложный диагноз, который нам поставили, он системный, то, естественно, начинать мы будем именно оттуда, откуда и было у нас МРТ откуда идет собственно сама проблема проблема у нас идет с головного мозга ну и соответственно весь позвоночный столб и вся семантическая система у нас задействована поэтому первые точки которые вы рассматриваете это точки находящиеся вот здесь это лоб здесь день больно? Вот было да, да вот здесь да. Вторая точка отсюда по мель -меридианам, будет вот здесь. И вот эту тогда возьму, который не очень. Ну, тут полежит. Ну, вот да. Вот, да, вот да, здесь. Да. Вот здесь. Да. У -у -у -у. Так, третья точка, исходя из этого. Да. Вот это. А, заметно, да, что эти точки, которые у нас основные и на которые э, Геннадий прореагировал, они в любом случае ярче, чем близлежащие. Именно по ним мы будем проводить джейн-дю терапию, то есть прогревание. И дальше у нас, исходя из бельмеридиана, вот эти точки. Да. Угу. Теперь да. здесь. Да. Вот тут. Первая, да? Да. Угу. Теперь да. здесь. Нет, вот она. Да. Вот здесь, да? Да. Заметьте, практически все наши... Точки, на которые реагирует наш пациент, они все относительно оси, симметричны. Теперь здесь. Угу, да. Теперь да. здесь. Да. Здесь. Да. Иголки мы ставить не будем по одной простой причине. Когда мы будем задействовать просто свечу Моксу, то эффект от нее угу. будет. Вот здесь вот видишь, какой-то шрамик. Ну да. Ну, Порезался? Давно. Детство? Да. Вот здесь. Об советскую остановку. Об остановку? Советские остановки они были с экранами, И там разбита была. Я, собственно, цеплонул ее и распал. Ужас. Ужас. Да. Ужас. Ну ладно. Так, дальше. Советские остановки. Так. Ну, здесь реакция у нас есть, но не такая активная, как хотелось бы пока. Значит, все вот эти точки, которые мы сейчас находим, это у нас по системе, по первичной системе подобия и по системе насекомого, относятся к левой стороне тела. Соответственно, здесь у нас сначала просмотрим ручки. Вот здесь, да? Вот здесь? Скорее, да. Вот тут, вот да? Да. Угу. да. Вот ушки у нас работают. Значит, пока мы проходим все эти точки, мы уже запускаем систему исцеления. Почему? Потому что мы заполняем те энергетические пустоты, которые ну, и привели нас к острому состоянию. А острое состояние это самое состояние интересные для человека, которые мы с которым мы работаем. здесь ничего такого, да, вот только mm -hmm. здесь. Mm -hmm. хорошо, так теперь переходим на ножки. Mm -hmm. здесь, здесь mm -hmm. А операции были у вас какие-нибудь? Нет. Никаких, да? Нет. А в детстве у вас, вы чем-нибудь болели? Там розы, ангина? боже, вся. И ангина? Да. Ангина, нет, не знаю. А простуды? Простуды, а ОРЗ были. А что-нибудь еще там, бедряна какая? Была. Сколько у обычного детей? Ну да. Да ничего такого необычного? Нет. Так, мы переходим к этой части. Где? Тут? Да. Да. Угу. Угу. Ай. Угу. Да. угу. Так, я забыла взять. Практически всю линскую сторону мы, как видите, и стыкали. Теперь переходим на янскую. И здесь понятно, что весь позвоночный столб у нас отреагировал на проблему спиной ну, спиной мозг, скорее. Здесь затылок. Ничего? Ничего. Вот по сравнению с инской стороной, ее у нас даже поинтереснее. Ну, вот, здесь? вот меридиан почек у нас задействован, а вот видите, сами слава богу, органы у нас здорового человека. Так, Здесь мы провели диагностику просто по всему позвоночному столбу. Сейчас найдем то, что нас больше всего волнует. Вот здесь. Нет, вот здесь. Ну, ну, ну, Они же. Вот это там, да, и в начале. И что? вот здесь. Да, что там было да. да. И вот здесь. М -м -м вот тут и там. Нет. Вот тут. Вот тут. Нет. Вот тут. Вот ну да. Вот тут. Вот тут. Да. Так, ну вот. Вот у нас основные точки. Их мы можем использовать на других наших пальчиках. Mm -hmm. да, так, значит, значит, здесь. Mm -hmm. Вот крестец, да, и шейный отдел. Mm -hmm. Так, здесь мы сейчас найдем. Пить не хочешь? Не хочешь? Ага. Ну вот. вот мы видим, что вся диагностическая практическая система и система подобия первичного типа и вторичного и система насекомого у нас работает. То есть наш пациент уже готов к самой процедуре, потому что диагностику мы провели. Ну и теперь, после небольшого перерыва, мы будем заниматься прогреванием по точкам. Что по терапевтическому эффекту даже интереснее, чем иглы, поскольку ну, в данном случае у нас идет общий контакт с пациентом. Ну и мокса горит всего 10 минут, и поэтому мы задействуем как левую руку входящей энергии, так и правую руку пациента, потому что на правой руке все будут точки идентичны. Спасибо. Если вы хотите и дальше следить за новостями, и за тем, что у нас происходит, подписывайтесь на наш канал, и мы будем извещать вас о том, что с нашим пациентом происходит в реалиях. Спасибо.